Привет, дорогой зритель! Прямо сейчас команда Универньюз познакомит тебя с событиями в студенческой жизни с тобой, Анна Глазунова, и мы начинаем. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ обсудили планы на ближайшие три года. Как восстановить легкие стволовых клеток, ученые из Китая совершают прорыв в медицине. Ученые КФУ вылечат болезни сердца при помощи лазера. Состоялась защита дорожной карты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Каковы планы института на ближайшие три года, вы узнаете прямо сейчас. 13 февраля состоялось рассмотрение дорожной карты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Презентовал дорожную карту ректору Ильшату Гафурову и проректорам КФУ, директор института, проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев. Также на защите стратегии присутствовали партнеры института в сфере бизнеса и производства. На рассмотрении была представлена стратегия развития до 2021 года. Программа нацелена на попадание в предметные рейтинги по версии Квак Ярелли Саймонс и от агентства Times Higher Education. Институт геологии и нефтегазовых технологий планирует увеличить показатели публикационной активности и цитируемости. Цитируемость зависит от репутации вуза и остроты поднимаемых его учеными проблем. А наиболее актуальные задачи перед исследователями ставят компании. Этим и занимается Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На защите было подчеркнуто взаимодействие с партнерами в науке и инновациях, а также переход к практикоориентированным подходам в образовании. Здесь очень важно, чтобы работодатели... Для наших выпускников принимали активное участие не только в научных разработках, но и наши образовательные технологии также способствовали бы, чтобы наши выпускники с меньшим лагом времени могли бы адаптироваться в проблематику наших партнеров, наших компаний. На 2018 год в рамках сотрудничества с стратегическими партнерами запланированы проекты в областях нефтедобычи, нефтепереработки, композиционных материалов и кабельной продукции и химических технологий. Явно видно ваши лидерские позиции в области хоздоговоров. По доле иностранных студентов, иностранных НПР и доходов от НИР вы лучшие в нашем образовательном пространстве. По окончанию презентации дорожной карты Казанский федеральный университет и его партнеры, среди которых региональный центр инжиниринга «Химтех», группа компании «Нефис», представители нефтяной отрасли Кубы, обсудили главные проблемы и перспективные направления нынешнего и будущего сотрудничества. В частности, ученых института привлекут к разработкам практических решений в интересах целого ряда компаний, а «Химтех» выступит как производственная база опытных образцов. Результаты 2018 года будут оценены при следующем рассмотрении стратегии развития уже в 2019 году. Артем Тупичкин, Леонардо Валетьяров, Универньюз. Китайским ученым удалось совершить прорыв в медицине. Они нашли способ восстановления поврежденных клеток легких. В настоящее время опыты продолжаются. Специалисты уверены, что нашли правильный путь борьбы с вирусами. появилась новость о том, что в Китае ученые совершили прорыв в медицине. Они научились выращивать легкие при помощи стволовых клеток. Ученые из университета Тунзи пересадили стволовые клетки легких человека в поврежденные легкие мыши, зараженные вирусом иммунодефицита. После этого исследователи долго наблюдали за результатом, и оказалось, что клетки прижились. Опыты проводились на мышах, но аналогичная методика может быть использована и при лечении человека. Китайские ученые на самом деле сделали только первый шаг – по пути к разработке методов лечения заболеваний легких с помощью стволовых клеток. Ученые надеются, что в дальнейшем до открытия поможет решить многие медицинские проблемы, например, в борьбе с онкологией. Ученые Казанского федерального университета также активно работают в этом направлении. В Казанском университете мы также разрабатываем методы лечения различных заболеваний с помощью собственных Клеток. Например, мы активно используем стволовые клетки, которые мы выделяем из жировой ткани. У нас работы ведутся не только на мелких лабораторных животных, как, например, у китайских коллег, но и на крупных животных, таких как свиньи, которые анатомически наиболее приближены к человеку. По регенерации легких в Казанском университете также разрабатывают проекты совместно с коллегами из Германии. У нас есть совместный проект, в рамках которого мы разрабатываем генный препарат, который бы оказывал терапевтическое воздействие на поврежденные легкие. Анна Глазунова, Универньюз. В 1819 году была совершена кругосветная экспедиция, в которой принял участие выпускник Казанского императорского университета. Именно благодаря этому человеку по результатам экспедиции был найден новый материк. Подробнее расскажет Олег Кашин. В то время, когда Николай Лобачевский управлял Казанским императорским университетом, было сделано множество научных открытий, в которых университет принимал участие. Одно из самых важных событий того века началось в 1819 году. Именно тогда Иван Симонов, выпускник Казанского императорского университета, вступил на борт Шлюповосток, восток намереваясь совершить кругосветное путешествие. Иван Симонов был единственным ученым в этом кругосветном путешествии, так как заграничные ученые, которые должны были присоединиться к экспедиции, сделать этого не смогли. В 1819 году Академией наук и Адмиралтейством России была создана экспедиция, кругосветная по Южным морям, на двух шлюпах, Мирный и Восток. Все образцы, которые были привезены оттуда, а их общее количество 180 было, вот, были привезены именно в Казанский университет и потом были распределены по разным музеям. По результатам кругосветной экспедиции моряками был открыт южный полярный ледовый материк Антарктиды. Кроме этого, Иван Симонов привез в Казанский императорский университет большое количество геологических, зоологических, а также этнических экспонатов, которые по сегодняшний день хранятся в музеях университета. По возвращению в Казань Иван Симонов в 1822 году стал профессором астрономии императорского университета, а позже его значительный вклад в науку страны позволил ему в 1846 году занять ректорское место. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюс. Россия занимает одно из первых мест среди развитых стран по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, этот показатель неуклонно растет. Населению требуются новые методы лечения, разработками которых, кстати, активно занимаются ученые Казанского федерального. Подробнее смотри в сюжете Адели Шамиловой. Мы продолжаем серию сюжетов о проектах Казанского федерального университета, получивших финансирование по программе «Умник».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 путем облучения. Наиболее современным и наименее травмоопасным способом удаления атеросклеротических пляшек и сосудов является лазерная атерэктомия или лазерная ангиопластика. С помощью этого способа наслоения разрушаются путем подведения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 Вызванные за купорки сосудов. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.